Люди делятся на тех, кто любит колбасу, и тех, кто без ума от сыра. Я отношусь ко второму типу. Сегодня вы узнаете, как приготовить десерт с маскарпоне. Этот сливочный сыр вдохновил меня на блюдо. Такой десерт с маскарпоне я готовила впервые. Вы знаете, мне ужасно понравилось то, что не надо печь коржи. Это экономит много сил и времени. К тому же, в жаркую погоду этот торт еще и очень освежает ведь его не надо печь, он подается холодным, как желе, в общем, буду делать такое лакомство еще. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Начинаем с коржика, его мы будем делать из печенья, с печеньем можно поступить по-разному, кто-то предпочитаем ломать руками и давить в ступке, кто-то молоть на мясорубке или в блендере, главное, что измельчить его нужно хорошенько, в крошку. Растапливаем сливочное масло, отсыпаем какао. Смешиваем перетертое печенье с какао. Наливаем туда же растопленное сливочное масло, смешанное с двумя столовыми ложками молока. Все тщательно размешиваем до однородной податливой массы. Берем форму, выкладываем в нее массу с печеньем, утрамбовываем. Обязательно делаем бортики повыше. Размер моей формы 26 см. Ставим получившийся корж в холодильник. Приступаем к крему. Нам понадобится маршмеллоу, раз у нас американское блюдо, то все должно быть по правилам. Соединяем 200 грамм маршмеллоу с 250 граммами маскарпоне. Для разогрева я использую микроволновку, если ее нет, разогрейте ингредиенты до кремовидного состояния с помощью плиты или духовки. Разогреваю крем в два этапа по 2 минуты на мощности 800 в перерыве перемешиваю, ингредиенты должны расплавиться и полностью смешаться, превратившись в однородную массу кремовой структуры. Затем, вливаем все молоко, взбивая миксером. По желанию, можно добавить лимонного сока или лимонной кислоты. Добавляйте сок только в не негорячий крем, иначе он может свернуться. Жду ваших лайков и комментариев. Достаем форму с печеньем и выливаем кремовую массу ровно в центр. Чтобы остались возвышенные края от коржа, масса должна застыть так, чтобы потом чистки можно было с легкостью извлечь из формы. Ставим торт в холодильник до почти полного застывания крема, затем, берем сок от варенья и осторожно капаем им на поверхности торта, рисунок можете создать любой. Далее, берем зубочистку и проводим по капелькам, обводя круг за кругом, должны получиться вот такие узоры с сердечками. Ставим в холодильник до полного застывания, после чего извлекаем к из формы и ставим на блюдо. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Печенье – 350 грамм, маскарпоне – 500 грамм, маршмеллоу – 400 грамм, пастила, молоко – 300 миллилитров, масло сливочное – 100 грамм, сироп ягодный – 50 грамм,